Добрый день, с вами отделочник Максим Борисов из Нижнего Новгорода. Хочу показать маленькие хитрости, которые помогают в стройке. Как бы я думаю, кто-то уже из профессионалов знает. Тот, кто мало сталкивается, наверное, не совсем. То есть начнем с чего? На каждой стройке нужно для качественной отделки стен, особенно там штукатурки, да, нужно проливо на полы. На... Вот. Иногда бывает так, что покупая проливо даже на каждый раз на каждый объект то есть новое не всегда его хватает до конца иногда бывает что то есть об маяки протирается местами соответственно образуются какие-то щели неровности например что мы делаем берем вот такой вот был побольше отломался то есть брусочек абразивный и по плоскости где нужно то есть совмещаем обычно вот эта твердая сторона то есть тупая которая прямоугольная она более э, ровная и соответственно таким образом проверяем плоскость острой стороны и такими вот движениями где нужно где нужно немножечко снимаем то есть если вовремя провило нивелировать то что даже новое бывает подтирается то есть оно остается довольно таки долго в службе вот, может даже несколько объектов служить то есть и заказчик рад и у вас Стены ровные, то, что вы не покупаете дополнительные правила, скажем так, да? Вот. Как бы кому надо, можно было. Понятно, что новая лучше и все такое. Но, когда на объект нужно 5 и больше проявил, соответственно, не каждый заказчик хочет платить там. Бывают разные нюансы, все от бюджета зависит, да? Вот. Вот эта штучка, то есть, которая стоит кирпичик, может вам помочь. Соответственно, чтобы их поддерживать в чистоте, а также, допустим, вёдра там разные, да, там иногда их сразу прям заляпают и выкидывают. Вот. Мы обычно используем обычную вот такую вот абразивную сетку, пополам вот так разрывается. Если что-то подсохло, эта сетка зачищается, и ведро вот в таком вот то есть, состоянии. Это уже не первое, но объект ходит, довольно-таки чисто. То же самое проливо очищается, чтобы ими было приятно работать. То же самое шпателя, в общем, такая сеточка за место тряпочки, незаменимый помощник для того, чтобы инструмент был в чистоте, и работал. Очень удобно, я думаю, кто-то возьмет. То же самое. Иногда есть необходимость подравнять тот же шпатель. Ну, шпатель уже, конечно, подравнивается очень аккуратно болгаркой. Потом можно тоже этим же камушком подравнять. То есть, чтобы он был всегда идеально ровный, углы, чтобы были немножко... Острые, да, не тупые, а острые, чтобы в углах хорошо, то есть вот этому шпатулю уже лет пять, наверное, то есть он подтачивался периодически понемножку, то есть очень долго служит, этому, не знаю, может уже, наверное, года полтора, он тоже, то есть подточенный сейчас, ровненький, вот такие вот маленькие хитрости, кому нужно, как бы, берите на вооружение, всем спасибо за внимание, до свидания.